Врача! Врача сюда! Сюда, врача! Врача! Врача! Врача! Я могу дать Не, красава, Заказал. Какая гробовая тишина. Следующая пара: Петрова Артур, Хабибов Друзья, вы видели сами. Готов? Готов? Сейчас я поймаю. Ой!